Владимир Бохан, предприниматель, инвестор, в бизнесе с 1993 -го года. Говорит, вкус предпринимательства почувствовал еще в школе. Это был вкус жевательной резинки. Сейчас уже больше 20 лет занимается строительством и управлением коммерческой недвижимостью, а также розничной торговлей, строительно-оделочными материалами и товарами для дома. Есть и партнерские направления, например, участие в программе ⁇ Ты предприниматель ⁇ создание школы ⁇ Дети в деле ⁇ Среди принципов ведения бизнеса ⁇ изучение примеров удачного и неудачного опыта общения с успешными людьми ну во первых я родился в прошлом веке мне 49 лет бизнесом я начал заниматься в 14 лет это был 85 год такой в общем то необходимости не было но у меня было всегда стремление развиваться сначала э, решили торговать жевательной резинкой пока этим вопросом занимались были молодые вот, ну, подрастали а потом случился 91 год ну а дальше, конечно, уже есть был опыт, мы видим, что появилась свобода, уже есть какой-то азарт, и пошли вперед заниматься бизнесом. Были старшие товарищи, которые посоветовали, э, говорят, вся страна торгует, надо идти торговать. Ну вот мы и решили пойти торговать и купили на аукционе, на ваучерном аукционе первый магазин, вернее не, даже не недвижимость, а просто право аренды деревянного магазина на э, гипсовом заводе. Сейчас мы занимаемся большим количеством направлений бизнеса. Мы, во-первых, помогаем большому количеству бизнесменов, друзей, единомышленников. Но основные наши направления – это строительство торговых центров, коммерческой недвижимости, управление. Это розничная торговля diy продукцией, это строительно-делочные материалы, товары для дома, парки развлечения. Открытый. Это очень интересный бизнес. Ну, К сожалению, под две немножко остановила, но сейчас мы вздохнули, уже много, часто ходим без масок, и это, это направление будем, конечно, развивать. Вот сегодня, например, если бы мне сказали, пойди занимайся бизнесом, я бы сам себе сказал бы, нет, я, наверное, не пойду. Хотя, когда ко мне приходят за советом и просьбой, я говорю, не бойтесь, идите вперед. А сам думаю, Блин, а как мы тогда не боялись? У меня есть несколько советов для предпринимателей. То есть я считаю, что прежде всего мы должны... Сформировать стратегию своей жизни. И существует такое правило, называется правило шести стратегий. Это экспресс-стратегии. Как это происходит? Мы, каждый предприниматель, для себя определяем стратегию бизнеса или стратегию жизни. Это наша стратегия. Помимо этого мы находим пять предпринимателей, которые нам кажутся успешными которые, ну, это именно нам кажется, и мы к ним подходим, к каждому в отдельности и просим помочь в определении нашей стратегии. И все вопросы, когда мы с ними обсуждаем свою ситуацию, свой бизнес, мы не должны с ними спорить, иначе появится наша же стратегия. Мы должны обращаться к этим старшим товарищам, успешным, чтобы они просто нам советовали. И все вопросы на уточнение. И у нас будет своя стратегия и еще пять стратегий успешных людей. Следующее, что очень важно, на мой взгляд, очень важно находиться в среде предпринимателей. Я рекомендую всем предпринимателям как минимум быть в одном отраслевом сообществе. Вот если вы занимаетесь, например, там, легкой промышленностью, что-то производите, вот надо найти значит, такое сообщество профессиональное, где собираются по этой отрасли специалисты. Это, как правило, федеральные э, сообщества. А на местном уровне, например, в Архангельске, я рекомендую вступить абсолютно в любое бизнес-сообщество, которое есть. Потому что люди, бизнесмены, которые находятся на одной территории, которые, в принципе, знают друг друга через друзей, через знакомых, начинают общаться, появляется доверие. И в такой среде легче развиваться. Мне в жизни очень повезло. Дело в том, что в начале этого века, в конце прошлого, так получилось, что мы встретились с очень интересными консультантами, как российскими, так и иностранными. И эти люди просто взяли и рассказали, что нас ждет. Потому что в России рынку порядка 30 лет всего, а мировая история рынка, конечно, это 200-300 лет. Их подсказки нам очень сильно помогли, мы увидели будущее. Вот представьте, на какой-то миг взять и оказаться на 25 лет назад – Согласитесь, с этими знаниями, ну, кто по помладше, да, тогда да, на 15 лет, да, чтобы вообще не уходить в младенчество. И вот представляете, с этими знаниями, если бы мы оказались 25 лет назад, что бы мы сделали? Каждый из нас говорит, вау, я бы столько всего изменил. И когда мы в это погрузились, разобрали все вот это будущее и возвращаемся сюда, и мы как будто прилетели на машине времени, думаю, ой, как легко на самом деле. Поэтому я предлагаю обязательно думать о будущем. Слушайте и изучайте те компании, которые впереди, которые мощнее, сильнее в вашей отрасли, которой вы занимаетесь. Несколько лет мы ведем, помогаем в программе «Ты предприниматель». И я смотрю, когда мы рассказываем молодым предпринимателям, начинающим, видим их ошибки, и они исправляют их, и у них получается, вот это вдохновляет. А сейчас, когда мы запустили проект «Школа, дети в деле», это, ну, это вообще классно. Успехи детей очень сильно вдохновляют. Допустим, у меня сыну 22 года, он бизнесмен. Дочке 19 лет, она в отделе своего спортивного клуба «Крылья». То есть сегодня она чемпион мира, чемпион Европы. И смотришь, когда горит, занимается спортом и при этом еще занимается бизнесом, очень сильно вдохновляет. А мальчик, понимаете, вот он еще не определился. Я говорю, чем ты будешь заниматься? Посмотри на брата, на сестру, он не определился. Вот бывает такое, что третий ребенок вот такой, да. Ну когда все узнают, что ему всего еще три с половиной года было, когда мы эту тему обсуждали, все, конечно, улыбались. Поэтому энергетика детей она очень сильно помогает и заряжает.